Всем привет! С вами Анна Камлевская. Это будет очень короткое видео и очень дельный совет для начинающих вокалистов, какие песни вам не стоит брать, когда вы только начали заниматься вокалом. Есть песни, которые построены по следующей структуре. Куплет довольно умеренный, спокойный. Вы начинаете его петь, у вас все получается. Проблем нет. Но потом бабах и идет припев. Как правило, припев звучит громко. Давайте даже сейчас не будем говорить высоко, низко и какие-то вокальные приемы. Он просто звучит громко. То есть певец начинает широко открывать рот, как-то напрягаться. И да, включилась дрель. Вот так же звучит припев в таких песнях, которые вам не надо петь. Потом куплет. Вы вроде опять у вас все нормально, все получается. И затем бабах опять громкий припев. Как правило, эти громкие припевы звучат на достаточно высоких нотах. Я не хочу останавливать съемку видео из-за этой дрели. Но, видимо, придется. Нет, дрель остановилась сама. Так вот, те песни, которые построены по такой структуре, вам крайне не рекомендую петь, потому что когда вы только начинаете, у вас еще нет правильной техники в принципе пения, не говоря уже о высоких нотах. Но какие песни мне приходят в голову с такой структурой? Это практически все песни, они а Лорак, начиная с песни "Солнце", с которой она появилась на нашей эстраде. Это песни Полины Гагариной. «Выше головы», «Пожалуйста», и многие-многие другие. Вот, пожалуй, Полина Гагарина и Ани Лорак — это классика по структуре таких песен. Многие зарубежные песни у, допустим, Бьонсе также строятся, у Рианы. Поэтому научитесь вычленять вот эту структуру в песнях и не берите их. Либо отрабатывайте только куплеты там, где вам удобно по высоте. Потому что если вы будете пытаться неподготовленным голосом брать вот эти высокие или даже на такие средневысокие ноты в этих песнях, вы будете нарабатывать себе неправильную технику, потом придется переучиваться, и вы потратите просто в 3-5 в раз больше времени, чем если бы вы сразу подошли разумно к этому вопросу. Если вы только в начале пути, если у вас хороший музыкальный слух, пройдите мой курс «Успешный вокалист», в нем вы найдете ответы на вопросы, как вам петь все-таки такие песни, вы возьмете базу для вокалиста, базовые принципы вокала, и также получите действенные, работающие техники для того, чтобы брать высокие ноты и, соответственно, петь вот эти припевы. Вы поймете, какие вокальные приемы там используют артисты, научитесь их делать, ну и будете пробовать внедрять в песни. Поэтому вот такая у меня для вас рекомендация, надеюсь, видео было полезным, и если вы хотите немножечко себя проверить и потренировать, в комментариях пишите название песен и артистов, у которых вы думаете, вот именно такая структура, и я буду их слушать и вам отвечать, да или нет, Подойдет эта песня для начинающих или нет. Ну что же, давайте вот так вместе поработаем. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и до новых встреч! Пока-пока!